Польша 2020. Главный секрет трудоустройства. Всем привет, дорогие друзья. С вами канал Work and Life. И я, его ведущий Антон Белюк. Как всегда, на связи из Польши. Сегодня у нас солнечная, но морозная погодка. И я решил снять это видео на улице. Для разнообразия. В общем, друзья, сегодняшний видеоролик будет очень важен для людей, заинтересованных в жизни и работе в Польше. Потому что я расскажу вам о некоторых тонкостях и нюансах трудоустройства на работу в Польше в 2020 году. Более того, эти тонкости и нюансы, вернее этот нюанс, можно назвать, пожалуй, самым главным секретом трудоустройства на работу в Польше, о котором многие люди не знают. В общем, если вы заинтересованы в жизни и работе в Польше, и во всем, что с этим связано, то обязательно досмотрите это видео до конца, поставьте под ним лайк, Подпишитесь на этот канал, если еще не подписаны, нажмите на колокольчик под этим видео после его просмотра. Также напишите под ним комментарий, поделитесь ссылками на него с друзьями. Ну я начинаю. Главный секрет трудоустройства в Польше в 2020 году. Поехали! Сразу подразиться и хочу напомнить, что я сам являюсь специалистом по трудоустройству в Польше. Для тех, кто не в курсе, говорю, да, имею здесь свое агентство по трудоустройству до того, как стать владельцам агентства я сам поменял здесь много различных вакансий в общем я человек очень опытный в вопросах трудоустройства более того я могу предоставить вам достойную работу здесь если вы заинтересованы в работе в польше то все актуальные вакансии вы можете найти вот здесь по этой ссылочке а мы мобильные номера уже появились в нижней части вашего экрана в общем друзья главный секрет трудоустройства в чем же он заключается многие люди я сталкиваюсь с такими людьми очень часто, которые ищут работу в Польше, имея украинский биометрический паспорт, к примеру. И они хотят открывать при всем при этом рабочую польскую полгодовую визу и только после этого ехать на работу. То есть они зациклены на визе, потому что хотят ехать как бы надолго, поэтому не хотят ехать по биометрии и так далее, и так проще. То есть из этого всего я делаю вывод, что люди не до конца осведомлены, какие последствия могут быть от того, если они будут открывать визу. То есть, если они приедут гораздо позже, чем могли бы приехать по биометрии. Исходя из этого, делаю выводы, что многие люди не знают, не имеют понятия о оформлении документов на работе в Польше, о продлении вашего пребывания здесь официального совершенно, которое возможно по биометрии, так же, как по визе. То есть, многие люди думают, что если приехали по биометрии, можно поработать максимум 3 месяца. И, соответственно, открывают рабочие полугодовые визы. Соответственно, если они открывают рабочие полгодовые визы, то это занимает в десятки раз больше времени, чем если бы человек приехал сразу по биометрическому паспорту. Таким образом, в 90% случаев, пока этот человек приезжает, вакансия, которая обещалась ему изначально, и на которую сделано было приглашение, по которому открывалась полгодовая виза, эта вакансия уже не актуальна. Либо перед тем, как он выехал, ему говорят, что работа уже не актуальна. А хуже всего, если человек уже ехал, и по приезду ему сказали, что работа уже не актуальна, предлагают что-то совершенно иное, абсолютно ему не подходящее, ни по зарплате, ни по условиям труда, и человек в шоке, не зная, что делать дальше. То есть, друзья, запомните, главный секрет трудоустройства в Польше заключается в том, что на коне всегда тот, кто выигрывает как можно больше времени. Если вы как можно меньше времени тратите на приезд, то это в разы повышает ваши шансы на то, что вы попадете на ту вакансию, о которой договаривались изначально. Дело в том, что в Польше это работает так, что вас никто никогда не ждет здесь. То есть работодатель, это прямой либо агентство по трудоустройству, Ему выгодно трудоустроить человека как можно быстрее. Ему не важно, делает уже человек документы, едет он уже на работу или нет. Скольких людей рекрутировал то или иное агентство для работодателя, либо он сам нашел человека, и человек к нему уже едет. Этот работодатель в 90% случаев вас ждать не будет. Если вы только супер-пупер специалист какой-то, и вы уже работали у него, тогда вас могут подождать. Если же нет, этот работодатель, в свою очередь, возьмет человека, который... Придет к нему первее с уже готовыми документами, даже если на это место уже кто-то открывает рабочую визу, делает приглашение и так далее. Работодатели не важно. Таким образом, пока вы дождетесь приглашения, оригинал которого, к слову, вам нужно выслать в Украину, в Беларусь там или где вы находитесь, потому что только по оригиналу приглашения вы можете открыть рабочую полгодовую визу в Польшу. Так вот. Очень много времени займет, пока дойдет это, этот оригинал почтой. Пока вы постоите еще на очереди в визовом центре, пока подадитесь, пока откроете визу. Еще раз повторюсь, 90% случаев работа, на которую вы собирались ехать, станет уже не неактуальной. И хорошо, если вам об этом скажут, пока вы еще будете дома. Тогда у вас будет возможность просто найти на месте другую работу и переделать приглашение под уже открытую рабочую визу и поехать туда. Поэтому, если так случится, не расстраивайтесь, будьте к этому готовы. Без проблем можно переделать приглашение на работу под существующую визу. Это занимает максимум 7 рабочих дней. И едите на работу. В общем-то, друзья, опять же, вы скажете, да нет, если хороший специалист, буду ждать. Например, у нас два специалиста. Электрик-специалист, супер-специалист. И электрик-специалист такого среднего уровня. Не знаю, один электрик 20 лет стажа, другой 1 год стажа. Но у... Электрика, у которого один год стажа, карта поляка с визой открытый по ней. А у электрика, у которого 20 лет стажа и там супер опыт какой-то, у него ничего нет. Обычный паспорт, ему нужно открывать визу рабочую. Соответственно, кого будет ждать работодатель, кого возьмет работодатель на работу? Конечно же, он возьмет человека с картой поляка, даже если у него опыта один год. За исключением тех случаев, как я говорил, если электрик с большим стажем уже работал на этой работе, он проверенный чек, и тогда работодатель его подождет. Пока он откроет визу, если он уже отработал полгода, ему сделали воеводское разрешение на работу, к примеру, и он поехал по нем открывать годовую рабочую визу. Если же это не так, если работодатель не знает этого щека, видел только его резюме, в резюме написать можно все что угодно, вас ждать никто не будет. В 90%, 90 случаев это... Не истинно в первой инстанции, но в большинстве случаев друзья. И так же касаемо всех остальных вакансий. Поэтому главное в Польше, в трудоустройстве в Польше, это приехать на работу как можно быстрее. Запомните. Неважно, если у вас биометрический паспорт, едьте, делайте приглашение, чтобы приехать по биометрии, либо по визе уже существующей у вас. Достаточно выслать вам скан-копию приглашения на электронную почту, вы ее распечатаете. И по ней можете спокойно пересекать границу, говоря, что вы едете на работу. Даже если вы едете по биометрии, не нужно придумывать, что вы едете как турист. Показывайте сканкопию, не обязательно оригинал и проезжайте. Приглашение делается таким образом максимум 7 рабочих дней. Вам за минуту высылают сканкопию, вы распечатываете и сразу едете. Через неделю, там максимум дней 10, вы в Польше. Если же открывать нужно визу, пока вам дойдет оригинал почтой приглашение, это может занять около месяца, мы высылали. В Украину были случаи, что два месяца шли приглашения на работу. Конечно же, к тому времени уже вакансия, на которую вы изначально должны были ехать, может 10 раз стать актуальной и неактуальной, а потом снова актуальной, и появятся другие работы. И вы должны на это рассчитывать, должны быть к этому готовы. Если так случится, не паниковать. Самое главное, если у вас уже будет рабочая польская виза полугодовая, вы можете спокойно чуть что искать другую работу, под нее просто переделать приглашение и приезжать. Если же у вас будет виза, Годовая рабочая открыта по воеводскому разрешению на работу. И открыта она будет тогда, когда вы уже отработали полгода по обычной полугодовой визе. Тогда вам нужно будет ждать коридор полугодовой, отсчитывая от того момента, когда закончится ваше приглашение на работу полугодовое, по которому вы открыли эту самую полугодовую рабочую визу. И только по прошествию этого коридора, вы сможете под вашу визу воевузку, открытую по воевузскому разрешению на работу. Вы сможете сделать опять полугодовое приглашение на работу и уже поехать на другую работу. Но не раньше, пока коридор от первого полугодового приглашения не пройдет, вы, к сожалению, не сможете устроиться на другую работу. Если эта работа вот стала неактуальна, так часто бывает, пока вы открыли воевузскую визу, та работа, на которую вам делали, соответственно, воевузское разрешение то вам придется ждать, к сожалению, полугодовой коридор. За исключением тех случаев, если вы сразу сделали воеводскую визу годовую по соответствующему воеводскому разрешению на работу, и опять же, если та работа стала неактуальной, пока вы открыли, ну и если вы не работали, как я сказал, до этого полгода по обычному приглашению, по обычной визе, то тогда вы сразу можете под визу воевозскую годовую Делать приглашение на работу обычное полугодовое и трудоустраиваться. В том случае, если вы гражданин таких стран, как Беларусь, Украина, Россия, Армения, Грузия и Молдавия. Граждане этих шести стран могут делать обычное приглашение на работу полугодовое и трудоустраиваться по нем. Все же остальные могут только на основании воеводского разрешения на работу. Ну и... В этом заключается главная опасность трудоустройства граждан других стран. Потому что их, если не дождутся, они уже не смогут вообще поменять работу по этому воевудскому и выкинуть все деньги на ветер, которые заплатят за оформление документов. Но это уже отдельная история. В общем, друзья, многое сегодня было мной сказано. Я уверен, многое многими было непонятно. Поэтому обязательно поставьте лайк под этим видео, чтобы просмотреть его спокойно еще раз. Если кто-то чего-то не понял, опять же, задавайте свои вопросы в комментариях. И я на самые интересные отвечу обязательно в прямом эфире, который будет очень скоро. Ну и в прямом эфире опять же сможете задать свои вопросы. Поэтому нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать эти самые прямые эфиры. Ну и какой можно сделать вывод? Самый главный секрет трудоустройства на работу в Польше – это время. Он заключается во времени. Время, деньги, действительно, друзья. Если вы будете долгое время ехать, чем дольше вы приезжаете на работу, чем дольше занимает процесс оформления ваших документов, тем меньше шансов, что вы приедете на ту работу, на которую планировали изначально. И, соответственно, тем больше шансов, что работа там будет совсем не та, и тем больше шансов, что работа там будет, которая не соответствует вообще вашим предпочтениям и ожиданиям. Поэтому, если есть возможность ехать быстро по биометрии, не задумываясь, едьте, друзья. Это все будет легально, если будет соответствующее легальное оформление. И без проблем можно будет продлить в таком случае ваше пребывание. Подать на карту побыту, либо сделать своего разрешение на работу. То есть, неважно, по видео или по биометрии, все это можно сделать. Если у вас украинский биометрический паспорт, есть либо молдавский биометрический паспорт, то без проблем. Что ж, друзья. Если вы заинтересованы в работе в Польше, опять же напомню, подпишитесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании. Все, кто там подписан, будут получать рассылку актуальных вакансий в Польше на любой цвет и вкус в автоматическом режиме прямо на свой мобильный телефон. Заказывайте консультацию от меня по скайпу, пройдя по ссылочке, которая в описании к этому видео. Если вы не были на заработках за границей, эта консультация будет для вас на вес. Золото. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки под этим видео, делитесь ссылками на это видео с друзьями. Ну а с вами был Антон Брюк, канал Work and Life, на связи из Польши. До скорых встреч за границей, друзья. Пока.